Пожаловать. Мы находимся на центральной автобусной станции Калявива. Здесь каждый день бывает несколько сотен тысяч людей. Самое такое людное место. Архитектор, который строил эту захану, как один мой знакомый назвал его террористом архитектуры, его зовут Рам Карми, и он еще построил Дизенгов Центр и третий терминал бен и что-то еще. Общем, любое запутанное здание, если вы где-то встретите, то это его строение. В частности, самое последнее, что он построил, это Театр Габима. Новая реконструкция театра Габина. Я там еще не была, но, похоже, там тоже легко заблудиться. Вообще, в Тахану Меркозит легко зайти. Выйти отсюда очень сложно. Значит, мы сейчас находимся в самом практически центре Таханы Меркозит. И вот этот Макдональдс, он находится довольно удобном месте на пересечении всех внутренних дорог. И поэтому это самый старый эсэк Таханы Меркозит. Здесь очень много поменялось, всевозможных магазинчиков и так далее. Но вот этот э -э Макдональдс, он находится практически с самого открытия Таханы Меркозит в третьем году. Хотя идея Таханы Меркозит появилась в середине 50-х годов еще прошлого столетия. И начали строить ее в 1963, если я не ошибаюсь. В общем, строили ее 26 лет. Самый длинный долгострой. И строили ее э, вот по проекту этого террориста архитектуры Рама Карми. И идея была очень-очень простая. Что нижний этаж это автобусы внутри городского дана, кооператива дана, а верхний этаж это автобусы межгородские эгида. А посередине между Даном и Эгидом все транзитники должны были обязательно потеряться. должны были тут блуждать как можно дольше, и таким образом из них, на них можно было делать деньги. Через где-то полчаса, измученный ходьбою, пассажир уже видел, что нужно выпить свежевыжатого сока, потом запресить курассоном. Через час так и не найдя свой автобус, он понимал, что нужно купить новые ботинки, а через два часа он понимал, что он окончательно на все автобусы. поэтому вот вот вся идея здесь практически нет, непонятно даже в какой этап здесь есть с половиной, 4, 4 минус второй, минус, минус 3 и так далее хотя всего этажей 8 ну ладно, пошли гулять значит сейчас мы практически уже подошли к отделу Таханы Мерхозир который такой богемный отдел Таханы здесь есть театры Здесь есть студии художников, здесь есть, возможные и другие интересные вещи. Он может подойти поближе, посмотреть театр один. Вот там театр коров, что значит близко. И э, такое впечатление, что мы находимся на улице. Тут даже вот этот фонарь чисто такой улочный. Ночь, улица, фонарь, аптека, но вместо аптеки э, театры. Я не была, но говорят, очень-очень интересный театр, надо бы как-нибудь туда сходить. Дорогой мой Владимир Абрамович, Драгоценный мой Игорь Орлович, Как журчат и приятно ракочут Имена ваши в полости рта, Как совок по сентябрьскому солчи. Как изгнанник по капищам отчим, Так повался, я соскучился очень. То есть до черта, то бишь, до черта. Предо мною то Шан, то Канада, А надо мною московское лето. Глава моя в тягостном дыме От того и того и того Но как важно, как нужно, как надо Соображать, что вы бродите где-то В белокаменном Иерусалиме по бессмертной брусчатке его. Мы еще находимся, кажется, на пятом этаже. А может... Нет, да, на пятом этаже. Здесь э -э, несколько дней назад был фестиваль фензимов. Сейчас там закрыто. Фензимы, Оставили... как я поняла, это магазин фанов. То есть есть... Э -э фаны, которые, как это сказать, любители чего-то. Фанатеют. Фанатеют, да. И они делают вручную всякие штучки. Ага. То есть это детское творчество руками взрослых людей. Все уже позабыто, позаброшено, так же, как и 80% тафаны. Только 20% станции открыто для посещения. Большая, большая часть станции с огромным количеством магазинов, офисов и так далее стоит пустая. Значит, в 1963 году, когда станция только начала строиться, то продавались уже места для разных магазинчиков, для разных бизнесов на тахане, так как людям обещали, что здесь каждый день будет проходить тысяч, миллион людей. Естественно, их все купили. И потом выяснилось, что здесь вообще никогда в этих закаулках никаких посетителей не было. Эти магазинчики так ни разу и не открылись. А владельцы их подали в суд на управление Таханамеркозит. Таханамеркозит объявила себя полным банкротом. И на данный момент есть уже постановление суда о закрытии бизнеса под названием Таханамеркозит. Вот сюда тоже посмотри. Вот -э Синема-сити. Шесть огромных залов для кинотеатров. И в этих шести огромных залах ни разу никогда не было ни одного посетителя, никогда не было никакого фильма. автобусы. А почему они перестали отсюда выезжать? По одной простой причине, что люди отказывают сюда приходить. А почему они отказываются сюда приходить? Потому что им было очень-очень страшно. Вот мы сейчас пройдем и попробуйте себе представить. В одиночку здесь очень страшно. С подозрительным попутчиком тем более страшно. Но если есть много людей, человек 50, то начинается давка и становится еще более страшно. Тем более в начале 2000 -го года была вторая антифада, и постоянно были взрывы, постоянно террористы взрывались, и все эти террористы прятались на Тахани-Верхозе. Держим огромная, бесонная подземная вот пещера, где живет очень много любящих ушей, их не думает. Но даже за ними человек еще не будет полной безопасности, там есть еще вторая, две и третья.